Поскольку ты моя жена, то должна уважать мои привычки. У меня их три. Первая. Каждую среду я играю с друзьями в футбол. Дождь, снег, чтобы не случилось, футбол. Поняла? Поняла. Вторая. Каждую пятницу я играю с друзьями в преферанс. Поняла? Поняла. И наконец, третье, Каждое воскресенье у меня рыбалка. Зима, холод, день рождения тещи, все равно, у меня рыбалка. Поняла? Поняла. Ну и, что скажешь? Возражения есть? Нет, любимый, все хорошо, я все поняла. А может у тебя тоже есть привычки какие-то? Да, одна. Я каждый вечер в 9 часов занимаюсь сексом. Есть муж дома, нет мужа дома, все равно, у меня секс.